Всем большой привет! Сегодня закрываю томаты на зиму по рецепту нашей подписчицы Анжелики Сергиенко. Как написала Анжелика, этот рецепт помидоров в снегу для тех, кто не любит уксуса. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Хорошо промытые помидоры закладываем в трехлитровую банку. Стараемся заполнить ее как можно плотнее. У меня поместилось почти 2 килограмма небольших томатов. Дальше заливаем помидоры крутым кипятком и даем постоять 5 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю. Добавляем 1 столовую ложку соли, 4 столовых ложки сахара, ставим кастрюлю на огонь, доводим маринад до кипения и вливаем в него 2,5 столовых ложки яблочного 6% уксуса. Размешиваем и выключаем огонь. Пока маринад готовился, в банку с помидорами добавляем полторы столовых ложки с горкой натертого на мелкой терке чеснока. Сразу заливаем доверху горячим маринадом закатываем переворачиваем банку вверх дно проверяем на предмет подтекания накрываем чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть на этом все Анжелика, вам огромное спасибо за чудесный рецепт помидоров в снегу с минимальным количеством уксуса. Зимой будем пробовать. Уверена, это очень вкусно. Дорогие зрители, делитесь в комментариях своими любимыми рецептами. Пишите приготовление каких блюд вам бы хотелось увидеть на нашем канале. Будем готовить вместе. Также для нас очень важны ваши реакции в виде лайков и дизлайков. Новых зрителей прошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. Это даст вам возможность всегда быть в курсе моей нехитрой стрипни. До встречи! Пока-пока!